мы быстренько снимаем бизнес империю. По-моему, дворца объедет кликера, но это не важно. Я не знаю, что. И Белия. кстати, однажды эта игра подлагивает. Поэтому ничего страшного, если вы вдруг заметите это. Кстати, что это последний игры стали Музыка у вас тут такая, а мы должны, должны пальцем вводить, вот так помогать. А, ща, ща, ща. Я в общем все понял, если я делаю запись с музыкой на компьютере, то ничего не получается, поэтому музыку я буду устраивать. Конечно, это очень сложно понимать. О, мы можем понимать, что вау! Нет, Вот. И вот так снизу. Только Нужно чтобы точно сейчас быстро все Кстати, давай, Вау,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 физики в компьютере. Это, это сложно написать такой на Вот попробуйте написать за на Вообще сложно. Давайте прокачаем. Вот еще, еще, еще, еще. О, не не По идее, неплохо. Да. Так. ничего интересного поэтому мы будем показывать тем, что есть. А, вот это, по-моему, как раз еще О, видите, под воду у много. Не было Надо будет посмотреть. Как-то заметил, пишите пожалуйста. <связывая> О, оба! Да как туда можно как-то забирать денежки, да-ли-да. Ой, я только на минутку. -а -а. Все, я сейчас с органично отверстию. Уже начинала. у что у не так ли, не всё, ну, и, да, да. Правом, всё, не так а-а-а-а. не так Конечно, она еще не себя. Скоро будет. я уже играла в я знаю, как она способна лагать. Вот, смотрите, уже, уже, сделаю сделает мощнейшую, мощнейшую что вообще все будет хоть сейчас, хоть и не закрывать, и вот такие дела жизни никто не видел. Вот просто всё из первого тела да? помогает, все в сторону. сторону. У меня это собирается в одной куче. И зачем все это? Дына. Дына. Дына. Да. Так. Это совсем надо. Так, да. ну ладно. Вот, в принципе, что-то значит. Набо, Ничего себе Сейчас все просто. Вот, на ней, сейчас просто. Тут есть как-то мало. Приполняйте, вижит, еще картушку. Да. А тепочки. Застройка Не понимаю. Сбок, набок. Еще выравниваем. Шотки. мне показалось. Я работаю. Я работаю. Я работаю. Я Я работаю. Я работаю. Я работаю. Я Интересно, кто-нибудь из вас доживет до этого момента? Вы уже просто вот взорвете все этих эти, Вот сейчас реально мой мозг взорвется. О, банка зато можно Сейчас подождем. пока все Так, ну вот, я накопил 250. И запросто могу купить лимит банк. Интересно, что Вот это. Я вот купила лимит, я купила лимит. Я сказал, я купила лимит. Посмотрим, что вышка. Я не знаю, кто из вас там накосничет. А банк, я собрал банк. Вот так. Да. Вот без этих. Давай. Ладно, эту игрушку освойте у себя дома и играйте спокойно. Без этих лагов, надеюсь. Если вы поиграете без лагов, то то-то-то-то-то. Ну то напишите в комментариях, ставьте лайки. В общем, всем пока. Подписывайтесь и делайте, что хотите с этим видео. Смотрите, пересматривайте, свайдывайте, и только не копируйте. Ладно. Ну, вот так. Всем пока.